Вот мои подрастающие. Вот они какие. Скоро на улочку пойдем гулять. Да, скоро на улочку пойдем гулять. Вот. Там что за проверяющая комиссия? Давай-ка забирайся. Забирайся на место. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Забрался на. Кыш, кыш, кыш, Кыш, кыш, кыш, кыш. Кы. Да что такое-то? Ну-ка, бегом, бегом, бегом, бегом. Кыш. Вот. вот подростки. Где у нас подростки? Кто у нас глава курятника? А? Кто у нас глава курятника? Кто у нас глава курятника? Ты! Ты вредитель! Чего, ругаться со мной будешь? Кто там пищит, кому там чего не досталось, кого там куда не пускают. Ну вот, скоро этих пересадим. Да скоро и этих пересадим. А вы чего там гвардейцы? Ты чего? А? Кто тут? Кто тут? Ну-ка забирайся давай а? все, скоро на улочку пойдете. Скоро на улочку пойдете. Пенец, однако.